Смотрите, все телевизионные компании они устроены примерно по одному образцу и подобию. Различия существуют в наборе техники, в количестве монтажных аппаратных. Но по сути, каждая телекомпания ⁇ это как подобные треугольники. Да? Может отличаться длина сторон, но вот в целом форма одна и та же. Здесь на третьем этаже находится административный корпус, здесь сидит наше руководство. Я думаю, туда мы ходить не будем, просто поверьте мне на столо. Оно хорошее, доброе, замечательное, самое лучшее у нас. Вот. И здесь же находится аппаратное видеомонтаж. Здесь мы можем вести себя более-менее или менее спокойно, расслабленно. Мы потом пойдем на другие этажи, посмотрим эфирные, аппаратные. Там надо вести себя немножечко сдержанно, тихо, и на какие кнопки не нажимать. Mm -hmm. Хорошо? А если будут какие-то вопросы возникать по ходу дела, аппаратное, то есть видео загоняется в компьютер и монтируется здесь. Mm -hmm. Кто-то уже сталкивался, знакомился знаком с видео mm -hmm. То есть никаких особых тут для вас новостей нет, я думаю, да? Mm -hmm. Есть какие-то вопросы? Mm -hmm. Ну, тогда пойдемте дальше. <сосква> <сосква> Это... Люди, которые обеспечивают нам возможность выхода в эфир, организуют всю техническую работу. Это умные, технически подкованные ребята, девушки, юноши. Ну, собственно говоря, тут просто столы с компьютером. Все богатство в головах. не сломали. Можете аккуратненько заходить. У -у -у! Заходим. А. У -у. Студия звукозаписи. Ну пройдите сюда, господи, чтобы все зашли. Сейчас. Вон туда дальше в угол можно зайти. Проходите вот сюда, вот, вот, вот сюда. Проходите, проходите. Можно присесть, и есть желание. Ну, как известно, все более интересно, это, наверное, ретро. Но вот этот формат он уже отживает. Это то, что называется аппаратное линейного монтажа. Почему оно так называется? Здесь в линейку выстроились видеомагнитофоны. На кассету еще видеосъемка происходит Но все реже и реже И вот когда человек приезжает с кассетой Которую он отснял Он вставляет эту кассету в один видеомагнитофон а В другой видеомагнитофон вставляется другая кассета Из кассеты на кассету происходит монтаж То есть как обычная перезапись Только планами это все идет Называется линейный монтаж На мониторах режиссер может все это отследить Здесь корреспондент может записать свой текст то есть он написал какой-то текст сюжета. По сравнению с компьютерным монтажом это, конечно, более примитивный вариант, но в чем-то более прикольный. Вопросы? У нас таких монтажек осталось штуки две или три, не знаю. Много еще материала на кассетах? Совсем немного. У нас, по-моему, одна или две камеры с кассеты остались. И где-то не знаю, может в музее, а может, напомню. Ну что? Тут за стеклом находится еще аппаратный на видеомонтажа, они тоже нелинейного, нелинейного монтажа, то есть туда особого смысла нет, то есть то, что мы видели в той комнате, мы увидим и здесь. Ребята тут работают. Ну что, пойдем дальше? Такая декоративная жизнь, стали обдирать за переездом. Никакого отношения к зрению не имеет. Вот смотрите, это аппаратная выдача эфира. Это, как я говорю, день святых. Потому что отсюда на протяжении всех 24 часов осуществляется выдача сигнала телевизионного в эфир. Все, что мы готовим, все, что производится 12-м каналом, в конечном итоге выходит отсюда. Поэтому вот это как раз та самая комната, где надо вести себя тихо, мирно, никаких кнопок не трогать. А, ну, вопросы а задавать можно сейчас. Мне даже так больше нравится. Как видите здесь. Проходите, проходите, проходите, проходите. Железный конь идет на смену крестьянской лошадки. Постепенно в панели заменяют вот эти вот мониторики нископные. Со временем это будет иметь, наверное, немножечко все другой вид, более презентабельный, но тем не менее, наверное, даже вам повезло, что на данном этапе вы можете наблюдать э -э, смену одного оборудования на другое. Значит, что здесь? Здесь просмотровые мониторы стоят. На просмотровых мониторах видно, что сейчас выходит в эфир 12 канала. Вот на этом мониторе видно, что в какой сигнал получают зрители 12 канала. Здесь, соответственно, находится несколько культов. Это пульт режиссера, с которого он может выдавать картинку и выдавать различные студии в эфир. Это культ звукорежиссера, ну тут все понятно, да? Звук громче, тише, микшируем, сводим. Вот дальше вот здесь вот видите, сейчас буду читать новости и уже похоже, да, читаются сейчас в эфире нашей радиостанции в эфире новости. Ну вот такая вот слоника, вопросы. Ребята, кому что-то интересное, дай мне А студия у вас где находится? Что? Коферная студия, где у вас находится? А что я? В а? мы сейчас пройдем. Кстати, видите, вот, вот на этом мониторе, вот эти верхние три картинки, мы сейчас получаем картинку из Newsroom, то место, откуда выходит новость. Мы сейчас до него дойдем, посмотрим все это. Новостей сейчас нет. Ну, собственно говоря, поэтому вы здесь. Потому что сейчас Вы что это очень серьезная ответственная работа, когда выводить новости в прямой эфир, правда же? Это очень серьезная, это очень ответственная работа. Я не знаю, как ребята справляются с той психологической нагрузкой, которая на них лежит. Ну, вот нажал не ту кнопку, и вот уже в эфир пошло что-то другое. Раньше были казусы, когда на кассету записывали, допустим, дневной эфир. это было... Уже, можно сказать, десятки лет назад и были казусы, когда и кассета заканчивалась, режиссер засыпал, и на кассете были хвосты, где были прописаны, скажем так, фильмы взрослого содержания. Очень много было забавных случаев в Сейчас такого нет, потому что мы выходим по-живому, в эфир, все тут. запланировано оборудование работает, никаких кассет. Но, тем не менее, нажал не ту кнопку, все. Но у вас, получается, режиссеры прямого эфира, они все сразу выводят и заставки, и реклама, когда нужно, и звук, да, чтобы он реклама начинался. Все это делает один человек? Нет, я же объясню, тут есть звук, и режиссер, я режиссер вышел. Нет, это, наверное, было бы слишком сложно. Ну, вот сейчас записан блог. Сейчас идет фильм, да, в эфире 12-го канала. Я уж не знаю, что это запино. Какой-то из него, него первого А? Игла Пио Спасибо, сильно помог, не знаю, что это значит. Но видео какой-то хорошее если его показывать на 12 канале. А, тут пока идет фильм, да, можно немножечко расслабиться. Можно покурить. выпить чаю. Как фильм закончится, что у нас там по плану, я уж не помню. в 5 часов, допустим, будут новости. Надо будет, здесь соберется бригада и будет выдавать в эфир новости. Они будут тут, все, конечно, выгонят уже отсюда. Здесь лишних людей не будет. То же самое происходит, когда идет прямая трансляция. Допустим, у нас есть специальное приспособление, условно именуемое рюкзак, которое позволяет в любой точке э, врезаться в эфир. Сюда также приходит режиссер и получает картинку с этого рюкзака через камеру. Выводят у нас везде. Когда снимают, у вас рекламные, они автоматически? Да, по-моему, они же врезаны уже, да? Нет, отдельно выдаются, да? По сигналу. Ну, это такая кинопленка. Это уже смотрел допустим, фильм, рекламы, еще как значит, все это склеивается в компьютере и идет фронт, Который можно в любой момент объявить. Ну да. А ну, еще что -то еще... Резервное оборудование а -то тут стоит, если что-то выйдет из строя. Бесперебойники тут ну, стоят какие-то, да? А вы за какое количество времени подготавливаете такие материалы? Не каждый день это делаете или на неделю? Имеется в виду телевизионный сюжет в новости да. или что? Да? Ну, в общем, вы будете планировать показывать деньги. Программа а, Ну, это не совсем корректный вопрос. Дело в том, что э, э, сетка вещания, она, конечно, составляется за неделю до. Мы примерно знаем. Но в зависимости от того, э, что-то может поменяться, какие-то блоки появятся, какие-то исчезнут. Ну, в целом, сколько на компьютере собрать из готовых блоков эфир? В принципе, технически это по времени не очень много времени занимает. Но ведь суть не в том, что собрать готовые блоки. А ведь каждый блок состоит э, из разных частей. Допустим, один блок — это вот этот фильм идет. Следующая будет передача какая-то, изготовленная корреспондентом 12-го канала, получасовая. Вот сколько он на нее времени потратил? Он может ее и месяц снимать, а потом еще две недели монтировать. А потом вот этот блок он в течение нескольких секунд на компьютере вставится в эфир, и по времени это будет занимать совсем короткий промежуток времени. Телевизионный сюжет готовится в течение дня. Некоторые журналисты делают и два, и три материала. Это редко бывает, но тем не менее происходит. В целом на телевизионный сюжет может уходить от двух часов до бесконечности. Это зависит от сложности. Допустим, если поехать на какую-то выставку, ну понятно, приехал в музей, снял выставку, записал интервью с человеком, приехал, смотрел, написал текст, монтировал, а вот он уже и в эфире. А можно же поехать на какую-то проблемную тему, где необходимо несколько комментариев, людей, которые находятся в разных частях города. Это по времени, сама съемка займет много времени. Но в целом, когда человек приезжает с готовым материалом, отснятым в студию, ему дается примерно полтора-два часа на то, чтобы он его подготовил к монтажу. То есть, отсмотрел, написал текст и пошел на монтаж. На монтаже еще, условно говоря, примерно час закладывается, ну, полчаса э, на монтаж. И после этого материал готов к тому, чтобы пойти в новости. А в чем смысл? много слово, ну как, в чем смысл? Мы на них можем выводить разную картинку с разных камер. Сейчас, допустим, этого не требуется. Понятно, да? Идет фильм, и пусть он себе идет на здоровье. Но вот смотрите, теоретически только в Newsroom три камеры выводится, да? Можно включить прямую трансляцию, сколько-то там камер будет выведено. На каждую камеру, у свой маленький вот этот экранчик, можем включить, а режиссер будет наблюдать за картинкой с каждой камеры и делать выбор, какую из этих камер в данный момент надо включить в эфир. Ничего не опутал? Нет, нет, Это Там не только камеры, там все для того, чтобы режиссерного время эфира, ну, то сказать, мы видим все происходящее, все происходящее вокруг. Где, что, куда, есть, а? Там же мониторы еще, от двух компьютеров мониторы там же. Со спутниками. Все комиссии, да, а подбегать. Это катаклизм вселенского станет просто, вот что-нибудь страшно, Бог, да? Вас есть возможность всегда как-то донести нам, обычным гражданам, что что-то случилось и что нужно делать? Уточните масштаб катастрофы. Мы автономны. Какое-то время мы можем работать автономно. И 12 канал включен в систему круглосуточного оповещения о чрезвычайных ситуациях и всяких других происшествиях. Ежегодно, несколько раз в год проводятся тренировки. Может быть, вы слышали, на улицах города включаются сирены. В этот момент на 12-м канале прерывается совещание и выводится информационное табло о том, что сейчас идет тренировка. В случае необходимости может пойти какое-то информационное сообщение. 12-й канал, телеканал крупнейший на территории Омской области, помимо того, что он крупнейший из Уралами медиа считается, и, естественно, было принято решение не только силами государственной телерадиокомпании ВГТРК, но и наш канал включить в эту систему оповещения. Мы являемся важным столпом в этом деле, но это подчеркивает наши размеры значимости. Это наша интернет-редакция. Понятно, что сейчас никакая телекомпания не существует вне интернета. А вот люди, которые сидят здесь... Это самые невидимые бойцы фронта, которые делают очень важную работу, наполняют наш сайт информацией. Они берут все, что было у нас в эфире, и выкладывают на сайт, обрабатывают тексты. В том случае, если текстов нет, они их пишут сами. Они находят новости, размещают их на ленту новостей. Поскольку интернет, по факту, наиболее скоростной способ размещения информации, на них лежит очень важная задача чтобы все было вовремя, чтобы все было в эфире, чтобы все было проверено. Ну, качестве примера, если я нахожусь в прямом эфире и произношу какие-то слова, говорю, их нет на бумаге. Девушкам из этого отдела приходится брать это все, расшифровывать. Тут на них еще лежит очень тяжелый, может быть, даже рутинный труд, который они берут на себя, расшифровывают текст, выкладывают их на сайт. Это очень важная работа, может быть, не всегда по достоинству оцененная, но мы всегда помним об этом, говорим им спасибо, потому что они, во-первых, милые, во-вторых, красивые, но ну, и в-третьих, они очень работоспособные. Так что вот здесь все, что если вы зайдете на сайт 12-й канал.ру и увидите все, что там находится, было сформировано, весь контент был сформирован здесь и выложено все. Ну, за все, ну, на всех городских каналах, безусловно, существуют люди, которые занимаются гримом. Но э, это профессионалы, которые делают свое дело качественно, правильно, вовремя и в срок. Э, ну помимо всего прочего, я считаю, что человек, работающий на телевидении, должен уметь сам уложить себе прическу и сам уметь себя на, э, гримировать. Когда я сидел в эфире, у меня в столе был такой небольшой... Уголок, где лежала пудра, тональный крем, цвет для снятия макияжа. Все это необходимо иметь под рукой. Ньюсером а, понятно из названия. Это комната, где готовятся новости. Здесь сидят наши журналисты телевизионные. Uh, не поверюсь этого слова «элита» — «элит», потому что телевизионный журналист, который готовит информацию в новости, это именно что телевизионный спецназ. Человек, которому надо в кратчайшие сроки попасть на события, быстро узнать необходимую информацию, быстро приехать в студию, приготовить материал и выдать его эфир. Приготовить выдачу его в эфир. Uh, это, этот человек должен обладать uh, рядом качеств, которые, может быть, даже противоречат друг другу, но, тем не менее, он должен считать себя коммуникабельность, нахальность, умение нравиться людям, умение выбивать из них информацию самыми жесткими способами. То есть, новостной журналист – это такой вот ух, человек человек-убийца». Ну и отсюда же происходит выход новостей в эфир. Сюда садится ведущий и читает подводки, после которых идут новости. Соответственно, все ребята сидят здесь, готовят новости. Я при вас, вы наблюдаете процесс. Тот, кто вернулся со съемок, сейчас сидит пишет тексты. Вот в у нас сидит сейчас Танзеля Бахьярова, про которую шел разговор. Она шеф-редактор, она очень занята. Здравствуйте. Говорит по телефону. А, а вы, Елена Викторовна, самый главный человек? Самый главный режиссер, Привет, да. Здравствуйте. Елена Викторовна Коршунова, она главный режиссер 12 канала. <связывается> У меня вопрос такой, когда в новости выпадут эфир и есть, да, суфлер, как это называется, Конечно, вот он вот в чёрном... там, там сокращенно написаны слова или прямо полностью? Нет, все полностью. Вот как человек написал в фабрике новостей, фабрика новостей – это специальная программа для написания телевизионных текстов, все это по сетке выводится на суфлер, и там все транслируется. Значит, смотрите, какая история. Как правило, многие из гостей, кто, хочет, кто приходит к нам, хотят сфотографироваться на месте ведущего. Мы никогда не запрещаем этого, у него сброняем. Но ввиду того, что специальное покрытие просто, мы просим людей разуться. Вот обратите внимание, я сам хожу по студии в тапочках, в таком домашнем прикиде. Вы забираться, да. Но я могу зайти в любую точку нашей телекомпании, да, не разуваясь. Так что, если кто-то хочет, так, милости ну, ребята Алиса, отойди пожалуйста. Да. Ну, просто вот оттуда, именно, из того места. Алис, ты на камере, Снимать не надо. Да ладно. Ну что, господа хорошие, здесь сидят наши операторы, люди мужественной профессии, каждый из них специалист в своем деле. Хочу сказать сразу, без них телевидение, собственно, не может существовать. Потому что телевидение это картинка. Вот место, сколько закончится. Вон диван есть, идите Ну Вон диван есть. Сколько у вас там еще? Заходите, заходите. Да. <тасп> Можно быть сколь угодно талантливым журналистом, но если у тебя нет картинки, на телевидении тебе делать нечего. Поэтому мы как две руки одного тела. Как одна не может существовать без другой, ну или если существовать, то человек это называется ограниченным по здоровью. Так и мы не можем существовать без наших операторов. Но с другой стороны скажу. И им без нас делать тоже нечего. Ну как это нечего? А юбилей, а выпускные? Ну, имеется в виду. Да, мы В общем, без них никуда. Ни беда, ни сюда. Поэтому, если вы вдруг когда-нибудь станете журналистом, вдруг кривая выглядит, и вы не будете режиссерами. Ну, собственно говоря, для, для режиссера оператора это тоже. Тот человек, с кем он работает, собственно говоря, ну, всегда с большим уважением отношусь к этим ребятам, потому что э, я уезжаю на съемку, у меня в руках блокнот и ручка. У них на плечах многокилограммовый груз. Это и штатив, это и камера, и тот самый рюкзак, про который я вам говорил. Все потому, что имеет немалый вес. Да, это сумочка. Без сумочки не дам, а в сумочке дам побережать. Смелая, дай я тебе дам камеру, подержишь, проверишь, сколько она весит. Денис достал одну из таких тяжеленьких комнат. Я хочу обратить внимание, то, что вы держите в руках по стоимости равно примерно одной двухкомнатной квартире. что, на сколько потока Да ладно, двухкомнатный. А что, нормально? Ну, конечно. конечно. Ну, Википедия коллега. да Значимость да, да. да, да, да. да. по росту. В прямом смысле этого слова. Самые высокие вот тут у нас надписи Губерниев, Валуев. Вот Валуев, Углу здесь, Губерниев здесь расписался. Вот здесь расписался Уткин. Ну, ребята имели физические возможности дотянуться практически до потолка, но тот, кто пониже, ростом пишет ниже. Но все от чистого сердца. Работаете? невозможно, со временем вы станете звездами, придете к нам и распишетесь на этом баннере. Место еще вроде есть, правда, уже скоро на полу. У кого пламастер есть? Следующий вопрос. Жители Старого Кировска ну, вот присутствуют непосредственно в процессе Непосредственно. и процесс здесь, подготовки здесь, подготовки Наш коллега Владимир Казанин берет интервью. Можно тихонечку подойти вот в это окошечко посмотреть. Это большой павильон. Делаем все аккуратненько. Людям, которые здесь работают, то мешаем. Можно в это окошечко. больше за присоединение по тарифу. Ну, давайте теперь расшифрую набор Но сказанных слов. Да. Значит, в нашу бытность в нашей организации, нашей компании Мы начали с верхних этажей, где сидят административные службы, посмотрели монтажки, посмотрели, где готовятся новости, посмотрели эфирные аппараты, где выдается все в эфир. Вы бы присутствовали на записи реальной передачи, познакомились с нашими операторами. Вот так вот устроено телевидение внешне. Ну, в глубине сибирских рук есть тонкости, есть определенные моменты, которые познаешь со временем прихода в профессию, когда начинаешь работать здесь. Но в целом вы сейчас смогли познакомиться со структурой организации работы телекомпании. Также точно организованы все другие телекомпании. У них есть монтажки, у них есть водительский цех, операторский цех, где сидят журналисты, а цех, где сидят администраторы. И теперь вы, в принципе, можете спокойно ориентироваться хоть в ход ход в деревне Нижней Нижнезабухлевка. Там примерно то же самое оформление, только размеры и масштабы разные. Если есть вопросы, то сейчас самое время их задать. Потому что на этом наша экскурсия подошла к концу. У матросов нет вопросов, да? Ну все, пойдем к выходу тогда.